Немецкий флаг два раза и еще с петушком. Похоже, это не читил. Ключи украли. Я поехал на базар продавать горшки. I don't understand exactly, but uh, I understand that something was wrong, yeah? Одной раз находимся, пересекаем экватор, за неделю уже, наверное, 535 раз. Но в этот раз мы решили сделать эксперименты о том, как закручивается вода. Вы наверняка видели эти штуки в интернете, когда в северном полушарии вода закручивается вот так, по часовой стрелке, а в южном, против часовой стрелки. А на экваторе вода сливается прямо без закручивания. Я всегда думал, что это миф, и что люди там, ну знаешь, типа пальчиком подкручивают, и вода начинает крутиться. Сейчас проверим, так ли это. Сейчас попробуем в южном полушарии. Ничего не трогаем, ничего не делаем. Наливаем воду, кладем листик и поехали. На самом деле, вот эта штука нужна для того, чтобы все понимали, что ничего не закручивается. Что сейчас вода стоит четко. четко. Видишь, листочки не катятся никуда. Оп! Итак. И листочки закручиваются налево, налево, в левую сторону. Северное полушарие, мы отошли ровно на 5 метров от экватора и на 10 метров от южного полушария. И налево? Налево, да? Серьезно? А вот у нас тазик стоит прямо по центру местному, как решили угандиться, что он в центре, прямо проходит по экватору. Наливаем водичку и посмотрим, что у нас здесь будет. У! О, а -а -а, направо крутится, крутится. направо. Так, друзья, здесь крутится направо, это прям в самом экваторе. Прям вот на экваторном экваторе. Еще прикольная тема в Уганде, вот я здесь не задумывался об этом раньше, но смотрите, вот значок Уганда. Флаг, в смысле, не значок, флаг. И он выглядит как немецкий флаг два раза и еще с петушком. Вот, не знаю, что это значит. Но видите, да, то есть э, дважды немецкий флаг и петушок. Или там другие цвета в немецком флаге. Блин, я что-то забыл, честно говоря. Но кто знает, напишите, я потом по погуглю тоже, посмотрю. я. Да, я Но если Да, я вижу. Вы он остановил эту херню, которую вы обогнали. Что Что это? Я не понимаю точно, но я понимаю, что что-то не было. Да? Да, вы его Yes. This one and the other and because this one yes. overcame together in the other, bad place in a corner. Here is a bad place? Yeah. There was a straight line mm -hmm. uh -huh. and dotted line this side. You're not supposed mm -hmm. to cross. Yes. You're not supposed to cross. Mm -hmm. Before you crossed. Oh I'm very sorry. So is that right? I'm I'm very sorry. Then he 600, oh, one month in prison, oh, one year in prison, so you choose one. One hundred we choose. One, one year in prison, one, in prison. We choose one One, one. One we choose, one Why are you this one? I'm awfully sorry. Короче, говорит, 600, заплатить. там, вот сто здесь. Давай уже здесь и поехали. Окей, а подарок, дай подарок This is for Russian police. Yes. <laughs> it's for you. It's a Russian police, man. Russian police. Yeah, it's yeah. a, it's a chevron. Mm. You make it like, yeah. Mm. You so put... the, in your country, how do you do when you Не затягивай. Да, сотню и все. Не затягивай. Какую сотню? Что сотню? Это самое. Так это я не стартовал сначала. Окей, We can. Uh, what What can 100? Okay, maybe small discount for first time. First time in Uganda, first first penalty. It's small penalty. Yeah, it's a, it's not, it's not big deal. Yeah, we just. It's big. Yeah, we just make small mistake. Small. one is very small, paying 60. Yeah, because different rules in different countries. We don't know. 60 every... and when we in prison. Yeah, but we, it's in different countries, it's different rules. We don't know all rules. Yeah. And we're not supposed to overtake there. Even where you are going, you don't overtake the corners, yeah? Okay. Speed load. Mm -hmm. Okay. We have another highway corner. Yes, I like you. I like <laughs> <Try> <laughs> Yeah. Oh. Oh. Oh. <laughs> начальник полиции дарит нам книжку с правилами до угандийского дорожного движения Thank you. генерал? генерал? General. Thank you. Are you general? Is it general? Yeah. Like a general? Corporal. Corporal. Yeah. general. You will be general. You will be general. Thank police, police, police, Russian, police. Russian police. Yes, police. Yes, Yes. Thank you. Yes, yes. okay. okay. bye. Okay. bye, bye, bye. Все как обычно, не бывает быстрых передвижений по Африке. Всегда что-то случается. Вот сейчас нас тормознула полиция. Пытались развести на бабки, как обычно. Все эти сплошные, не сплошные, это все не для нас. То есть это все придумали глупые белые, которые здесь даже не живут. Вот. Но это не значит, что мы должны эти правила соблюдать. Но мы случайно обогнали и превысили скорость, и Что нас, пытались... Сплошную, да, да, нас пытались развести на... Сколько? на 150 баксов, нет, больше, 200 баксов. 200 баксов либо год тюрьмы, но мы дали им 12 баксов, но взамен зато у них попросили книжечку на память. Антон. А? Антон. Антон, I'm a Roman. Nice to meet you. Nice bicycle. Hey. Короче, у него здесь, смотрите, есть место для фонарика, вот так вот делается и светится фонарик, но нету лампочки. То есть можно просто наклонить, он будет крутиться, и от колеса одинаковая машина будет гореть свет. Вот такая у него тюнинг здесь, дизайн, ёршик туалетный. Здесь у грузы. Я Я такой попросил. не крутой век. Сейчас мы сделаем на нем тест-драйв. Осваиваем место трасса. А, вон из пашки. Что, ты на велосипеде никогда не ездил? Я поехал на базар продавать горшки. В общем, дороги ужасные. Сейчас а, работаем на грейдере. Очистим а, дороги, чтобы можно было проехать до Бертовилля, Иначе туда не, пропасть, не попасть никак. Вот сейчас сначала грейдер, потом дастер. Заводи, Ром, что ты стоишь-то? Ключи украли. У них, короче, пистолеты другие. Это пистолеты от дизельного автомата, и он не влазит в наш бак. дизельные и бензиновые автоматы пистолеты, немножко разные по диаметру, и поэтому он, ну, Бензин стоит 1 доллар, но я хотел не это. Мы хотели покать маршрутку для кур, для цыпочек. Вот так вот цыпочки ездят в Кении. Миш, что ты хочешь купить? Еще раз. Да, да, я хочу купить курицу. А там может... вегетарианец. Нет, я не вегетарианец. Я мусульман. Эй, эй, эй, эй мистер! Ви вон на бай Давай выбирать, какая. Do you have the name of this chicken? Клара, Света, Даша. 5 долларов. 5 долларов уходит в бюджет Кении. Фига он ее. Сейчас мы ее посадим на лобовое стекло, чтобы она стабилизировала. Да, она такая спокойная она может стабилизировать твою камеру нет, она... это сломанная курица так курица не работает поменяйте нам курицу похоже, дело это не best чикен мы сильно-сильно торопились но в итоге не успели перейти границу Эфиопии, перешли Кению но не перешли Эфиопию и теперь мы нелегально без штампов, без всего машину оставляем здесь идем пешком в отель спать в Эфиопии надо еще деньги поменять. Сегодняшнюю ночь в Фиопию пройдем нелегально. Завтра утром в 8 утра придем, будет открыт таможенный контроль и мы пройдем все официально.